Добрый день, вас приветствует компания Alter Air. Сегодня мы с вами находимся в доме по адресу город Бровары, улица Батуринская, площадью 132 м квадратных. Здесь была реализована система вентиляции на основе приточно-вытяжной установки с рекуператора Майк ВС-320КБ, управлять которой можно с помощью смартфона удаленно. Благодаря компактному размеру настенный монтаж был проведен в кладовой, что позволило не затрагивать жилой площади. Распределительные воздуховоды мы установили под потолком с минимальным его понижением трубопровода покрыта теплоизоляционным материалом ППЕ. Распределение воздуха будет проходить с помощью щелевых решеток, которые практически незаметны в интерьере. Также здесь была проведена установка системы кондиционирования от японской компании Daikin. Мы использовали наружный блок 5 MXS90E и 4 внутренних блока настенного типа, 3 блока FTXS25 и 1 блок FTXS45. Чтобы не портить эстетический вид здания, снаружи мы установили вентиляционную решетку System Air cvvx 160 комби гриль она предназначена для распределения входящего и исходящего воздуха таким образом чтобы он не смешивался спасибо что смотрите наш канал ставьте лайки подписывайтесь а также обязательно жмите колокольчик чтобы не пропустить новые видео до новых встреч